Есть одно топовое коробки, но туда пускают только невакцинированных людей. То есть, как бы я ничего не смутило, серьезно. Верите, я вообще по-другому себе представлял результат кардинально диаметрально. Противоположно. То, что сейчас произойдет на ваших глазах, не имеет аналогов в интернете. И вообще в истории. Потому что я сейчас зайду на тиндер и буду там лайкать девчонок. Вы скажете, а что там уникального? А то, что если у меня с кем-то будет матч, то я буду запрягать, что я антипрививочник. Отговаривать в шутку, естественно, прививаться. Но это все все равно будет смешно, тупо, абсурдно. Посмотрим, на каком именно сообщении об антивакцинации девушки перестанут мне отвечать. И повесили меня зовут Рома Гений. Сейчас будет гениально. Погнали. Итак, 431 лайк мне поставили. Ну давайте так, они-то лайкнули <свят> меня, каким я был до нынешнего момента. А сейчас я хочу кое-что новое написать в описании. Вот переходим на мой профиль, значит. Рома, это мое имя. 29, это размер моего пен... <свят> и вот моя классическая подпись. Если я узнаю, что кто-то ее приватизировал, я по айпишнику, ребята, вычисляю. <свят> Мне уже присылают некого Андрея с моими фотками. Говорят, фотки похожи, секс хуже. Ну, как отзыв на мои фейков. Меняем информацию. Я вот что хотел бы исправить, смотрите. Фотография у меня следующая. Я с собачкой, я с пачкой, я красавчик, я стилявчик. И я такой весь недоступный тип я кстати говоря реально недоступный тип не потому что я прям очень классный у меня просто playstation 5 теперь есть наконец-то попался нормальный мужик писал я удаляем и пишем послушный не привит знаешь, это как описание на OLX у собачек. Не привит, Привет. Ну, кстати говоря, слово собачки. Это мой лучший друг Нейтон, Также известный, как Рикардо. К сожалению, собака не моя. Но тут в моем сердечке, кстати говоря, она тоже проживает. Так, ладно. Ну и, значит, отправляемся обратно. Какая женщина? Та ты шо, Виктория, 29. Москоу Стейт Университи. Мэть. Я не хочу и писать про вакцину. Я не хочу ударить в грязь лицом перед такой бэби girl. Ну ладно, оступилась она один раз в Москве. Получилось. Ну с кем не бывает? Ну, Что мне важнее? Женщина? Или мои любимые подписчики? Если такая, то, конечно, женщина. Ладно, хорошо. Погнали, значит, пары. Ну давайте перейдем к, значит, Виктории. Виктория, давайте они немножко узнаем. Интересы. Путешествия, спорт, мода, музыка, искусство. Пишу. Смотрю твои интересы, и душа радуется. Приятно, что там нет функционирования. Я хочу просто обратить ваше внимание, дамы и господа, что я пишу девочке, которая мне больше всех понравилась. Сколько ей? 29 лет. Она еще взрослая. Класс. Ну, мне кажется, что Виктория из моих пар вылетает автоматически. Мы можем даже не ждать от нее ответа, к сожалению. Если так, то все равно потерянный человек. Ну, хорошо, начало положено. Так мы будем обозначать девушек, которые больше не ответили. Так вот, значит, дальше идем. Джулия 27. Топ. Давайте. Джулию залайкали, Екатерину залайкали, Надю залайкали. Сейчас пойдет жара. Значит, Валентина, ретушор. Ну давай лайкнем ретушора. Машина нам вакцину наретуширует. Какую-нибудь. Ну, укол, Так, смотрим, кто у нас тут еще есть. Нет. Ира, значит. Обожаю это имя, реально. У меня сестру зовут Ира, и я ко всем Ирам заведомо отношусь хорошо. Кроме своей сестры, конечно. Вралях, я не Румкинс и Женя Дюбкинс. Итак, значит, интересы. Кофе, мода, искусство, выпечка и Netflix. Ты не задумывалась, что все твои интересы в Тиндере можно удовлетворять одновременно? Просто. На самом деле, она, конечно, ответила просто очень долго, поэтому решили не вставлять. Давайте посмотрим на Катю. Катя, лицо доброе, интеллигентное. Видно, что работает? Вестибулярный аппарат, вот идет прям по горной местности. Это хороший человек, очевидно. 180 километров от меня живет. Всего за. Киево-Мегалянская академия. Я давай так, просто. Вакцину. Веришь? Тупо, веришь ли в вакцину? Сначала мы, конечно, напишем всем, а потом уже будем их, это, ну... Погнали дальше. Темп не сбавляется. Супер лайк за песиком, пишет малая. Wow! А я пишу им. Супер лайк за кошечку. <laughs> типа за нее, понятно? Так, смотрим. Ну, как мы все видим, кошечки тут у нее, кроме ее самой, нет. Только что мой уровень лебина попал на Саргасу. Это планета из Ратчин Кланг. Это твоя собака? Что мне теперь написать? Это твоя кошечка. Она такая, кажется, я перестала понимать этот да, прикол. То есть вы поняли, да? Прикол, прикол. В том, что эта собака, она привлекает на себя все внимание, слава богу. Как бы у меня не было лайков, если бы люди видели, что там я на этой фотографии. Поэтому как бы описание, типа, не привит, ты-ты-ты, ну, сразу думает, что это про собаку. Лама почему ты лустив? Некоторые не поставили лайк до сих пор на это видео. Оставьте лайк. Так, лайкнул мое сообщение. Я пишу. Может стать твоя. Я просто... Доктор Октавиус. Я просто на этих, на супер щупальцах флирта. Киррячу. Здания рушатся, люди разбегаются, а малая такая. Только собака может стать моей. О -о -о -о -о! И на <связывание> дистанцию выходит еще один доктор Октавиус. <связывание> я пишу, ну, можем это выяснить. Вот так, со скобочкой. Первая скобочка в переписке, кстати, залетела. Ну, и она сейчас такая, типа, но как? И я скажу, ты за прививки или против? А она такая, собачий ебать. <связывание> или какие? Поздновато ты попался мне на отдых. В воскресенье сбегаем. Это сейчас четверг, что вы понимали. Я пишу, а до воскресенья что? Вакцинируешься. <связывание> Кстати, у меня в комментариях происходит классная движуха. Я через время после того, как выпускаю каждый ролик, выбираю один случайный рандомный комментарий и пишу его автору. Track. Я ручная Слайд это хай Слайд Поэтому чем больше комментариев ты напишешь, тем больше шансов у тебя быть воспитом во фристайле Поэтому продолжаем Ничего себе она тут накатала текста Здрасте, приехали, извините, согласись Просто пока парни расчехлятся за три дня То мне проще уже после видеться А так отдыхать в планах, тусоваться, чуток работать Помочь с поступлением брату Это только половина А насчет вакцины, это отдельная тема Кто-то сказал, что в Украину не пустят через 7 дней привитых украинцев и я поняла что могу и не вернуться так погоди не пустят если не привит или если привит не понял я вообще бы в украину украинцев которые выезжают из украины не пускал Согласен. реально зачем выезжать из украины что ты там хочешь посмотреть пизанскую башню сука. ну слушай я считаю вообще много поводов не вакцинироваться как минимум я слышал один кореш друга вакцинировался и перестал чувствовать доброту Доктор, я перестал чувствовать доброту. Я перестал чувствовать доброту! Я, я не знаю, мне кажется, это Малая тупо сейчас на умнике залетит в этот разговор. Значит, Малая пишет, что получается мне и вакцину не надо. С моим характером. А что мне написать? А если бы у моего друга вы, вырос пенис, то мне тоже вакцину не надо. Потому что у меня так вот такой вот, вот. Как взрослый карась, самка. Самка карася, амурно скова. Вот такая. Ну да, взгляд на нее, конечно, жесткий. Может тебя без твоего ведома просто вакцинировали. Я слышал в автобусах уже иглы с вакциной под мягкие сиденья прячут. А некоторые перед тем, как зайти в метро, набирают полный рот вакцины и кашляют. Поэтому я шугаюсь типов без маски, а не из-за короны. Полный рот вакцины. И сейчас Надя вылетает просто из пар, мне кажется. А хорошо, быстро. <къем> так, супер марафон по написанию девочкам в Тиндере. Итак, Кейли, я пишу. Ну, давайте уже более адекватно зададим, зададим вопрос. Вакцина. Двоеточие. За, против. Просто без здрасте, без, без прекрасти. Все вообще просто. Наташа. Значит, что пишем, Наташа? Люблю, когда люди не строят из себя святошу. Сишка, бокал. Главное <къем> вакцина. Ну, шприц, типа. Я, кстати, вакцинированная, а пить как-то перестала. А ну-ка, расскажи еще про побочные эффекты. Я просто боюсь, чтобы мной управлял Билл Гейтс. Если фотки в Тиндере были сделаны после вакцины, то, думаю, побочка чрезмерная сексуальность. слово сексуальность такое мерзопакостное, я пытался как-то встроить туда какое-то миленькое секси, но не получилось. Поэтому идем дальше. Катя, Катя, это которая прыгающая. Что прыгаешь? Вакцинировалась? А, давай так, спорим, я угадаю, вакцинирована ты или нет. Короче, дальше, дальше, дальше. Катя, Катя, Катя, 21. Шо 21. Я не, реально не выкупаю. За что? Какие-то серийные номера. Катя, 21. Еще какая-то... Да, я пишу. Катя, что бы ты посоветовала себе 15-летней? Хороший вопрос, Рома. Посоветовала бы лечить зубы за деньги родителей. Респект. А потом добавляет, это будет новая рубрика будущего видео. Я пишу, блин, уже не будет. Соблоки. <смех> чтобы попала малая в видос. Засунь, Катя, все равно видос. пусть по посмотрит на себя за находчивость. Погнали дальше. Так, это ретушор. Короче, видел твит. Девочка написала, что скульптором, бутафором заказывают фейковые руки по плечо. Чтобы туда вакцину кололи, а не в настоящую. Кстати говоря, я реально видел такой твит. Она пишет, и что ты думаешь на этот счет? Я пишу. Ну, я вот думал поинтересоваться. Ты ретушируешь фотографии? Или можешь сделать мне след, как будто у меня уже есть прививка? Ретуширую фотографии и след могу сделать. Но, смотри, тут надо явно менять ход диалога, потому что он вообще никуда не приведет. Я говорю, о, супер! А можешь мне сделать след в, в виде чипа, чтобы точно поверили? Я заплачу щедро. Любую сумму, которую ты запросишь, умножаю на 2. Рома, шуточки про чипирование, это, конечно, актуально, но мне уже дурно от них. А от мысли, что ты будешь плясать под дудочку Билла Гейтса. Четыре восклицательных знака, большими буквами. Тебе не дурно? Двадцать столько восклицательных знаков, это примерно так. Тебе не дурно? Вот так. Малая Надя, походу, выкупила приколы, она реально там пишет. Я сейчас просто выпала, у меня подруга так в кино боялась ходить из-за иголок, что типа ВИЧ и всякое там кидают специально. Я сейчас приеду, сука. В смысле, как можно не воспринимать, ну серьезно, а ну быстро, серьезно воспринимай. Может, написать, я не шучу? Напишу. Я напишу еще смайлик после этого. Потому что я не шучу, не говорят. Я не шучу без смайлика, мне кажется. Ну, говорят то только нормальные люди. Ну, Но у меня другая история. Скорее всего, я стала такой после того, как на самокате в забор въехал. И головой легла на него. Может, в заборе был шприц? Но ты не привит по твоему описанию, поэтому и песика на руках держишь. Не понял. Так, на забор лицом, а там точно была иголка. Это год назад был. Пишу. Так, ты первый привитый человек в стране. <свят> вот назад, прикинь, привил. Не, бэйби непробиваемая, на самом деле. Она выкупила весь прикол, но это секрет. Конечно, секрет. Закладка вакцины, это криминал. Я так как-то ехал на мопеде, уехал в забор и ударился носом об спайс. <свят> Походу, еще едешь. Да, это так пишу. <свят> назад было. Извините, я обычно порицаю людей за шутки про наркотики, но как-то в этот раз удалось. Вот это насыщенная жизнь. Я понимаю, в четверг удался. Малая топ, на самом деле. Такая смешная, реально. Она мало того, что выкупила все приколы, так она еще отбивает, быть здоров. Я пишу с большой скоростью ехал, с большой скоростью лежу. Ну ладно, хватит этих шуток про м, приколы. В принципе, я думаю, что мы истерпали, да, эту, эту переписку. Что тут еще написать? Ну, короче, результат по Наде, да? Очень положительный. Человек подумал и понял, точнее, что я шучу. Думал, что я шучу. что, думали, я шучу? А, погнали. Интересы караоке. Погнали, мала. Я пишу, погнали в караоке. У меня сейчас нога сломана, но я обожаю летить караоке. Обожаю летить. Я пишу. Ну тогда я предлагаю тебе пока что учить следующие песни. Let's get it started. Парикмахер, дядя Толик. Этот парень Казанова. Кстати, эта песня вообще, в принципе, великолепна, но в караоке она... Когда вы с пацанами надо делать, там еще там будет столько веселья. Потому что кавказская музыка, она веселая, реально очень веселая и подвижная. Ладно, давай, давай дадим ей ответить. Мало ли, может, она ответит в ближайшее время. Если нет, я докину. Итак, день два. Мы отправляемся в Тиндер для того, чтобы узнать, кто ответил на наши идиотские запросы. Я, кстати говоря, ну, типа, мы закончили вчерашнюю съемку, и я, естественно, пользуюсь телефоном. Мне приходит пуш-уведомления. И тут я замечаю, какие люди мне отвечают: Кэти, Катя, Екатерина. Катя и Катя. Очень много Кать. Это прям какой-то Да, катекалипсис. Катястрофа. Катеклизм. Значит, Катя, я пишу, в вакцину веришь? Это мой любимый заход, кстати говоря. Она пишет, я как человек не самый решительный, уже так устала думать, все-таки надо оно мне или нет, что сегодня пошла и укололась. Да, я реально так тоже думал, покупать мне PlayStation 5 или нет, что пошел и взял кредит. Не знаю, поможет ли вакцина от ковида, но в целом мне уже полегчало. От Отчего? А у тебя какие с ней складываются отношения, спрашивает Катя. На самом деле, Катя очень адекватно ответила на максимально идиотский вопрос. Я пишу, ты знаешь, я не люблю токсичные отношения, поэтому из вакцины их заводить не собираюсь. Я слышал, что мой друг укололся и забыл, как сидеть. Она пишет, ох, какая внезапная и неудобная побочка. Хотя теперь он вполне законно сможет есть лежа в кровати. Сможет-то, сможет. Но это же всю жизнь по жопе получается. От мамы <смех> за крошки в постели <смех> Хорошо, значит, Оля пишет Я пишу ей Ну тогда я предлагаю тебе пока что учить Это про караоке Песни Let's get it started Парикмахер дядя Толик этот парень Казанова Она пишет Ахаха, это очень смешно Я пишу Да, это тебе сейчас, так кажется А когда споем, ты поймешь, что до этого не жила да, давайте аккуратно зайдем Есть одно топовое караоке Но туда пускают только невакцинированных людей Погнали Сука, прикинь, если бы были такие места <смех> Это моя принципиальная позиция как владельца караоке. значит джулия пишет wow! малая которую я решил не писать потому что мы с ней по моему виделись в фьюри боялся что она начнет писать какой восхитительный у меня секс с ней она пишет сама пишет твой отец случайно не Эйнштейн? тогда откуда у них такой гений Сука. Неплохо. У него такой подкат испортила. Я пишу, я раньше подкатывал рукава, но мне всю красоту испортило пятно от вакцины. И честно говоря, не только это. Вот так, запустим. Она пишет, у нас есть кое-что общее, не одна я порчу подкаты. Ну, прикольно с одной стороны, а с другой стороны, причем с я. Как говорится, пятно от вакцины украшает мужчину. Смешно. А я пишу, то есть, когда у меня будет два пятна, я тебе пишу. Ну, типа там, секс и все такое. Она а пишет, ну, с двумя, конечно, лучше. Тогда мы оба можем быть без масок. А так, не знаю даже, что делать. Ну, думаю, придумаем что-нибудь. Да я думаю, вторую не делать. Я почитал статей и подумываю, что это все геноцид человеческой расы. Ну, а за закинем ей такой прикол, значит. Коля, которая караоке Baby Girl. Я ей говорю, что есть классные караоке, в котором пускают только невакцинированных людей напишет, так а как же с ногой? Мне нужен постельный режим. <laughs> Это единственное, что ее смутило. Так, я говорю, ну это после Когда ты уже выздоровишь И выучишь все песни Короче, я придумал Мы сейчас запишем рэп про То, что вакцина говно И кинь <с diamond> и ссылку на это Вот еще одна, кстати Не нашел на площадках Поэтому залил тебе лично Ссылочку на YouTube. Звучит крайне подозрительно, не делайте так Особенно в OLX, ребят Кстати, насчет OLX, я в последнее время даже не в тиндере Сижу по вечерам, а у меня на новая забава, я захожу на OLX в категории авто и смотрю себе там тачки, не то чтобы я сейчас планирую себе покупать, но в принципе наверное же надо, гарантирую что у вас теперь новые увлечения это очень любопытно, тут просто тачка есть тупо для каждого, их тут до хрена. и все предельно Понятно. Больше смотрю в сторону Audi. Скажите, мне по-моему подходит эта машина? И тут фильтры всякие шмильтры смотришь. Короче, занимательно. Вау. Фотки, все понятно с описанием. Предельно просто, ясно. Короче, советую. А если у вас еще и деньги есть, вообще бомба. Ну все, записываем трек. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. У, а, yeah. Если любишь быть рабом Билл Гейтса, колись Хочешь поощрить геноцид? Колись Коронавирус, выдумка пришельцев Не веришь? Я. Yeah. Давай колись, проверишь Выпей водки и одеколона Это панацея, навсегда запомни Шапка из фольги защищает даже летом Мне не жарко, даже прохладно при этом Йау. Тебе нравится стабильность Windows? Эй. Хочешь к этим глюкам присоединиться? Давай вперед, купи себя, уколись А я установлю на тебя кризис Вакцина, говно, вакцина, говно Наночипы с нанодейлами уже готовы Вакцина, говно, вакцина, говно Наночипы с нанодейлами уже готовы по-моему, это хит Я думаю, что это хит я уже, я уже просто жду, не дождусь ее реакции Ну, у нас тут уже ряд девушек перестал мне отвечать Поэтому, в принципе, видимо, время попрощаться из с Олей Но если она что-то ответит, я буду в лютом восторге Посмотрим, интересно, какая реакция у людей на коронавирусников, анти-диссидентов Итак, результаты последнего дня, когда мы смотрим срез того, что нам ответили или нет ответила на самом деле, очень много девушек Самое интересное, конечно, что ответила Оля Оля-22, которую мы скинули... И она написала, твоя песня, неплохо, то есть как бы ее ничего не смутило, серьезно, ну ладно, может друг, ну, мало ли, может я и понравился, хорошо, допустим, ну, давайте просто спросим, ну, тебя не смущает, что я пою, что вакцина говно? Меня это улыбнуло. Я просто не могу в это поверить. Я, знаете, честно говоря, ну, когда я снимал этот видос, я думаю, что у меня тиндер-аккаунт не очень клевый. Я как бы так думаю, потому что я обычно, ну, не очень популярен. Там, мне мало кто ставит лайки, я ставлю лайки и редко получаю матчи. Но, видите, те, кто меня мэчит, ценит, судя по всему. Потому что девушки прям готовы, ну, прощать мне этот идиотизм, который я пишу, это же полная чепуха. Полная. Так, значит, я пишу, я думаю вторую не делать. Я почитал статей и подумываю, что это геноцид человеческой расы. Девушка пишет, геноцид геноцидом, а Wi-Fi обещают хороший раздать чипом. Ну, смешно, согласен, смешно. Ставим... Это очень смешно и неожиданно. Честно, я прям не ожидал такого. Я, верите, я вообще по-другому себе представлял результат кардинально, диаметрально, противоположно. Я думал, мне будут крутить у и говорить бля. чувак». Ну, конечно, ряд девушек просто перестал мне отвечать. Ну, этот ряд 20% максимум. Вау! Вот это да. Короче, как я уже говорил, ребят, если у вас есть какая-то чепуха в голове, пишите ее напрямую «Baby Girls». И они такие «Смешно!» Потому что для для них чувство юмора это самое видимо главное <смех> Жесть. мне очень приятно возможно это затащили мои фотки никакие никакущие я наконец-то поверил в свой тиндер хотя бы чуть-чуть а также я хотел бы поверить в то что вы поставили лайк вы обратили внимание что некоторые видео вы даже не видели. youtube вам их не показывает они не появляются у вас в фиде поэтому обязательно поставьте колокольчик у меня дальше такие видосы честно вы будете я вам обещаю рассказывать о них друзьям даже без моего призыва звоните маме будьте здоровы ставьте лайк Подписку о невыезде. Пока!